Всем привет! Мы снова в студии Apache Lab и нас по-прежнему не отпускает многофункциональная мультисковорода Apache Chef Line. Это слово мы с Павлом заучиваем каждый раз перед программой и после, потому что это мультифункциональная сковорода Apache Chef А с вами по-прежнему ведем программу я, Роман Буняков и наш бессменный шеф бессмертный, шеф... бессмертный шеф Павел Боев. И сегодня, для того чтобы продемонстрировать весь ее опцион, все, что она может для вас сделать, как Весь это? Весь спектр. Весь спектр. Сегодня мы будем на ней готовить суп и... Что мы суп, э, с суп с, с морепродуктами, с овощами, со сливками, ватерзой. Голландский суп. Ингредиенты, Паш. Что будем использовать? Два вида сельдерея, корневой черешковый, морковь и... Потом я тебе покажу, что еще. Ты, ты говоришь, как человек, который собирает гербарии. Два вида сельдерея. Начинаем. Сыпь. Паш, а вот начался процесс приготовления, я видел, ты обжарил овощи, в общем-то, что это за ингредиенты входили? Морковь, Морковь. сельдерей черешковый, сельдерей корневой, кламсы. Это... Что такое кламсы? Это такие небольшие, маленькие э, морепро... Э, как Миди там тоже есть. Но это моллюски. Что а, это и понятно. сливки. Сливки. А, слушай, хотел подчеркнуть. Вот ты воспользовался в этот раз душирующим устройством. Да. Вот в вот прошлый раз мы показывали, что можно с кнопки запускать, да? долив воды. Сегодня ты меня обманул, да? Я сегодня прыгал скакал около этого крана. на самом деле там стоит дозиметр, с помощью которого можно налить нужное количество воды. Просто когда небольшое количество мы готовим, Удобнее пользоваться душирующим устройством. Что воду, которую мы подключили, это необычная сетевая вода, естественно, она проходит фильтрацию, потому что для воды мы используем фильтрованную воду. Здесь все-таки тены, здесь все-таки э, пищевые продукты, и пользоваться обыкновенной водой технически нам бы не хотелось, поэтому у нас машина подключена через фильтр. Обратите, пожалуйста, на это внимание при установках. Как, впрочем, и все остальное как, впрочем, оборудование, оборудование да? которое требует нормальной воды, да. Паш, расскажи, пожалуйста, побольше про суп. То есть объем, который позволяет нам делать корзины, это до 20 литров. 20 литров. Максимальный Супер. объем это 20. 20 литров. То есть если у вас бол, в котором умещается 300-400 миллилитров, то вы можете за раз приготовить объем на... Сколько получается? на 20, на 30, на 40. На 40, да, получается, если мы по 50 берем, по 500 да? миллилитров. Да, да на, со... на 40, 40 порций. Если мы говорим про бизнес-процесс. Вот, например, мы в классной гостинице mm -hmm. решили для людей на бизнес-ланч сделать суп. Сделали классный суп с морепродуктами. Вот он, к примеру, будет готов через несколько минут. Наши действия потом какие? Мы суп переливаем. Переливаем. В да, и у нас автоматический на подъемник. Ты видел? Я тебе показывал, по-моему, да? Да. Кстати, это очень классная штука, ребята. Что такое автоматический гидроподъемник? Во-первых, за счет этого вам не надо корячить свою спину и там что-то тягать какие-то вещи и так далее. У вас есть маленькая тележечка, шпилечка или что-то еще? Вы просто держите котел, переливаете из гидравлической чаши суп. В кастрюле и просто кастрюлю ставите на плиту 30 минут, да, у тебя готов суп Наверное, пора доставать? Да, давай посмотрим О, ништяк Суп готов да. Выглядит потрясающе ну выговори название ну как, мама Зоя, да? Ватер Зоя, да. Зоя, Кремовый получился. Ребят, я не могу описать ароматы. Мы, естественно, как конечно, все это попробуем. Вообще, у нас вся съемочная группа набирает из-за меня вес, потому что я заставляю всех пробовать, есть. А Павли готовит так вкусно, что до конца съесть просто необходимо, это просто обязаловка. Но это мы приготовили в многофункциональной сковороде Apache Offline. Ты что сделал? Да я спрятал тебя подальше. Вот. Паша, скажи, пожалуйста, мы в принципе можем любые супы готовить, да? Да, Абсолютно. Кремовые А вот, и, а, а и, а вот да, борщи, -то щи, томления любые. все. А на сегодня, наверное, все. Мы удаляемся пробовать со съемочной группой. А вам желаем, да. А вам желаем чаще смотреть ролики Apache Lab, Apache Offline, и нас с Павлом на нашем канале YouTube и в социальных сетях. Паша, скажи что-нибудь людям, а то сегодня ты молчишь. С вами были Роман Бунюков и Павел Бессмертный но на самом деле, Паша просто сегодня целый день у плиты, а я ему ассистировал, поэтому сегодня мой голос сопровождает весь день нашу съемку.